Это Пётр. Он владелец ресторана. И вот случилась неприятность. Сначала пытались справиться собственными силами. Не помогло. Вызвали сантехника по объявлению. Помогло, но ненадолго. И тут знакомый посоветовал компанию «Эко-Лайф». Специалисты «Эко-Лайф» оперативно выявили причину засора и решили все проблемы, связанные с сантехникой. Теперь Пётр тоже советует знакомым «Эко-Лайф». Анимационные ролики «Line and Space».